Добрый день, я Игорь Черноусов, Трафик Наш Хлеб. Приветствую вас на своем YouTube-канале. Это видео посвящено программе для профессионального продвижения в социальной сети Одноклассники, программе УК Сендер. Я сейчас нахожусь на страничке автора этой программы. Вот эта страница блога. Программы. На блоге вы можете найти и другой софт, который разрабатывает Дмитрий. Ссылки на эти странички будут в описании видео. На моем канале уже есть видео посвященное Акасендеру, в который я сделал общий обзор программы. В этом ролике я детально расскажу о действиях, которые выполняет программа OCASender. Хотя как я уже говорил в первом ролике, интерфейс у программы очень простой, наглядный, интуитивно понятный благодаря встроенной помощи вы узнаете о назначении каждой кнопочки на странице соответствующего действия. Но если вам больше нравится смотреть, а не читать, именно для вас я записываю это видео. И, конечно, для участников своего тренинга, партнерские программы для новичков, так как в этом тренинге очень много времени уделяем социальной сети Одноклассники, потому что я считаю, что это перспективная и эффективно работающая социальная сеть. Это видео для вас друзья смотрите задавайте вопрос первое действие в инструментарии ока OK сендер это парсер парсер или сбор благодаря этому действию вы можете собрать базы по которым в дальнейшем будете работать то есть вы собираете свою целевую аудиторию от эффективности выполнения этого действия зависит вся дальнейшая ваша работа насколько качественно вы соберете свою целевую аудиторию Значит, кого же можно собирать Конечно, в первую очередь можно собирать пользователей социальной сети Одноклассников. Для этого выбираем парсер и выбираем закладочку «Парсер пользователей». Текущая версия программы Okasender, в которой я записываю это видео, поддерживает следующие фильтры для отбора пользователей Одноклассников. В первую очередь вы можете прописать город, который вас интересует, если, например, вы продвигаете какой-то наземный бизнес и вас интересуют только пользователи вашего города, ну, например, Воронеж, вы можете указать возрастной диапазон, то есть люди, которые интересуются вашим предложением. Для того, чтобы собрать именно заинтересованную целевую аудиторию, вы можете выбрать пол, потому что женщины реагируют на одни коммерческие предложения, мужчины реагируют на другой текст коммерческого предложения. Либо можете выбрать все, если у вас что-то такое общее, хотя, еще раз повторюсь, лучше разделять ваши Рекламные сообщения специально для женщин и специально для мужчин, чтобы давить на соответствующие болевые точки. И последний пункт – это количество пользователей, которые вы хотите собрать. Указали все критерии для сбора пользователей. Нажимаем на кнопочку «Начать». Программа работает очень быстро, и так как нам надо собрать всего лишь 55 человек, вот они все практически мгновенно у вас собираются. В окошке результата вы видите ID собранных пользователей соответствующие заданные мной критерии. А что можно делать с результатами отбора? Если вы собираете большие базы, то есть в поле количества у вас стоят тысячи, вы нам можете всех этих пользователей, сохранить в текстовый файл, нажать на кнопочку сохранить txt, придумать название файла, выбрать папочку, где будут храниться ваши собранные базы и сохранить людей. Файл, например, Воронеж. Все. Вот если вы собираете Небольшое количество людей, как в моем случае 55 человек Вы можете результаты сбора сразу же передать в другие действия программы просылка в инвайтер, в гулялку То есть для этого вам потребуется поставить соответствующий галочки Так как в каждом из действий программа запоминает пользователей, с которыми она контактировала Ведется блэк-лист. Вы не сможете одному и тому же человеку повторно отправить сообщение. Вас не забанят за навязчивость, даже если вы собираете людей по одним и тем же критериям, небольшими порциями. Но вот Лично мне именно так удобнее работать, потому что программа, как вы видите, работает с одного аккаунта. Как будете работать вы, это ваше личное дело. Собирайте большие базы и потом их сегментируете, либо работаете вот по таким кусочкам. Кроме пользователей, программа может собирать и нужные вам группы. Для этого выбираем парсер и закладочку «Парсер групп». Поддерживаются фильтры на количество тем. Благодаря этому фильтру вы отберете группы, где ведется хоть какая-то активность, потому что работать с мертвыми группами нет никакого смысла. Количество тем – 14. Количество участников – сколько членов в каждой группе от 100 и больше будем собирать. Последний, опять же, критерий – это какое количество групп необходимо собрать. Здесь я поставлю 10, чтобы не тратить время. Если вы пользовались парсером для социальной сети ВКонтакте, ну, например, той же программой QuickSender, то вы знаете, что при сборе групп и с контактом можно включить очень полезную опцию искать группы с открытыми стенами здесь к сожалению такой возможности нет то есть программа собирает просто все группы по критерию который вы ведете поле слова для поиска например я сейчас хочу собрать группы по ключевому слову свадьба все параметры заданы, нажимаю на кнопочку начать и идет сбор групп которые содержат больше 14 тем, в которых больше 100 человек и в названии, в описании которых встречается ключевое слово «свадьба». И всего лишь на всего я хотел собрать только 10 групп. Собранные группы вы можете спокойненько сохранить также в текстовый файл для дальнейшей работы. Вот это два основных действия, которыми ну лично я наиболее часто пользуюсь. Но вы можете собрать... Например, всех пользователей из какой-то конкретной группы. Например, вы берете ID этой группы, вставляете ее в закладочку «Парсер пользователей групп», то есть указываете либо одну, либо несколько групп. И сейчас сбор будет производиться участников из этой группы. Нажимаю на кнопочку «Начать». И вот программа собирает всех пользователей из этой группы. Но Чтобы не тратить время, нажму на кнопочку «Остановить». Результаты сохраняем в текстовый файл и в дальнейшем работаем с собранной базой. Также есть возможность собрать друзей конкретного пользователя. Копируем ID профиля, из которого вы хотите собирать. Если вас интересуют люди, которые сейчас находятся на сайте, включаем галочку «Парсить людей, находящихся онлайн». Если интересуют все друзья из этого профиля, галочку эту не включайте. Количество людей которых вы хотите собрать нажимаю на кнопочку начать и собираются друзья из данного профиля вот у пользователя вот с таким вот айди всего лишь навсего 17 друзей возможно у кого то возникнет вопрос а как взять, например, ID группы, в которой я состою, как узнать ID группы, либо, например, ID конкретного нужного вам человека, с которым вы общаетесь в социальной сети Одноклассник. Я сейчас зайду в свой профиль и покажу на конкретном примере. Например, у вас есть какая-то группа, в которой идет очень хороший отклик на ваши публикации. То есть в этой группе находятся люди, которые интересуется тем, чем вы занимаете. Вот как собрать участников вот этой группы дорога в обеспеченное будущее. Где ID группы? Вы его копируете из адресной строки. Даже если создатели группы придумали красивое буквенное название, все, что вам нужно скопировать, это с главной страницы группы. Все, что стоит после. Флэш и адресный строки Копирую, возвращаюсь в УК Сендер, хочу собрать пользователей из конкретной группы, очищаю, вставляю сюда буквенное ID группы и нажимаю начать. Я сейчас собираю людей из группы Дорога в светлое будущее. Участников там много, но опять же я ждать не буду, нажму на кнопочку стоп. Если вы хотите собрать друзей, какого-то конкретного человека, этот человек занимается схожей с вами тематикой, ну, например, занимается уже достаточно давно и набрал уже себе много целевых друзей. Вы можете по этой целевой аудитории сделать какое-то замечательное коммерческое предложение. То, что у человека есть... Активная целевая аудитория видно по количеству классов, количеству комментариев на его страничке. То есть, если их достаточно много, то есть, то, что он выкладывает, интересно его людям... И тогда, конечно, есть смысл собирать друзей из этого профиля. Если пользователь не поменял свой адрес в Одноклассниках, не сделал его красивой, то можете взять и скопировать вот эти вот цифры из адресной строки. Это и есть ID этого профиля. Если же в профиле уже прописаны какие-то буковки, ну, например, как вот здесь кажется, вот, видите, здесь прописаны буквы. Их копировать нельзя, программа не сможет с ними работать. Но для того, чтобы узнать ID из этого профиля, просто наведите на кнопочку «Добавить друзья» и посмотрите, что отображается внизу. Вот внизу одноклассники высвечивают именно ID этого профиля. Вам его придется куда-то записать какой-нибудь блокнотик, и его вставить в программу OKSender. OK и вот благодаря таким несложным действиям вы можете собрать друзей из любого интересующего ваш, вас профиля. Следующее действие – рассылка. Об этом действии я достаточно подробно рассказал в первом ролике. Ну, для законченности этого ролика отмечу, что программа поддерживает Blacklist, то есть запоминает всем, кому вы что-то рассылали благодаря вот этому блэк листу вас не забанят за настойчивость потому что очень раздражает когда вы получаете от какого-то человека повторяющиеся сообщение ока сендер за этим следит благодаря блэк листу только после того как вы очищаете блэк лист нажатием на кнопочку очистить пользователей вы можете повторно людям посылать какие-то сообщения на страничке пользователей вы либо загружаете собранных людей из какого-то заранее сохраненного текстового файла, либо нажатием на кнопочку ⁇ Взять из парсера ⁇ вы импортируете людей, которых вы собрали уже до этого в парсере. Нажимаю ⁇ Взять из парсера ⁇ и они автоматически загружаются на страничку с рассылкой. Отмечу на очень важность закладочки текст рассылки. Здесь необходимо сделать все возможное, чтобы ваш текст рандомизировался. Программа поддерживает вот такую замечательную возможность. То есть нажимаем на кнопочку ⁇ Вставить рандомизатор ⁇ и между вот этими вертикальными палочками пишем ⁇ Добрый день ⁇,⁇ Один вариант ⁇,⁇ Здравствуйте ⁇,⁇ Привет ⁇,⁇ «hello» и так далее. Весь текст вашей рассылки должен быть по максимуму рандомизирован, иначе ваш аккаунт могут заблокировать еще в момент проведения самой рассылки. Перед тем, как нажимать на начать рассылку, очень рекомендую войти в настройки и установить временные задержки. Рекомендую все-таки ставить их достаточно большими. Включить автоматически пополнять блэклист, использовать блэклист при рассылке. Опять же, для того, чтобы не отправлять людям повторное сообщение. И сохраняем эти изменения. Рассылать вы можете в личное сообщение. Можете рассылать друзьям из вашего профиля. Если вы купили какой-то брученный аккаунт и в нем достаточно много друзей, то лучше, конечно, именно начать с рассылки по друзьям из этого профиля. Здесь все то же самое, поддержка блэк-листа, рандомизация текста рассылки. Ну а на закладочке «Журнал действий» вы видите, как производится, как идет рассылка, кому что отправлено, кому что не отправлено. И журнал событий дублируется в сокращенном виде на главной страничке. Здесь вам просто выдается статистика, кому сколько отправлено а на страничке журнал это в более развернутом виде и очень интересная возможность это рассылать по гостям То есть если кто то зашел к вам в гости значит кто то заинтересовался вашим профилем и естественно вот такой вот заинтересовавшийся вашим профилем аудитории есть смысл что то рассылать здесь опять же все аналогично как и с рассылкой друзья инвайтер будет интересен тем кто продвигает, раскручивает какие-то группы или мероприятия в социальной сети Одноклассников. Если вы разобрались и с парсером, и с рассыл, разобраться с инвайтером у вас не возникнут никаких трудностей. Закладки пользователей вы либо загружаете людей, которых вы будете приглашать в какую-то группу, либо импортируете их из парсера. На страничке «Настройка приглашения» вы прописываете ID группы, в которую вы будете приглашать. Ну, как взять ID, я вам уже показал. Устанавливаете уже задержки. Вот здесь вот задержки устанавливаются непосредственно прямо на страничке «Приглашениями». И какому количеству пользователей вы хотите из этого списка отправить. Но опять же здесь не рекомендуется писать большие цифры, чтобы ваши аккаунты не банились. То есть вы можете приглашать в группу, то есть раскручивать группу. И можете, конечно, раскручивать и сам профиль. То есть если вы хотите отправлять кому-то приглашение в друзья, вы переходите на страничку «Приглашение в друзья» по списку, загружаете пользователей либо из текстового документа, либо из берете их из парсера. Опять же, прописываете временные задержки, количество отправляемых приглашений, и запускаете инвайтер друзья. Пользователям будут отправляться приглашения, стать другом вашего аккаунта. И закладочка, опять же, связанная с, с раскруткой профиля, вы можете приглашать людей из поиска. На страничке настройка приглашений вы, опять же, устанавливаете временные задержки и устанавливаете параметры поиска. То есть здесь... Как бы совмещены два действия. Парсер, будут отправляться приглашения только тем людям, которые вначале будут искаться, и потом им будет отправляться приглашение в друзья. Гулялка ⁇ это, наверное, самое известное действие. Это один из самых популярных способов раскрутки профилей в Одноклассниках. Я раскручиваю с помощью гулялки свой личный профиль. Если вы посмотрите на работу многих сервисов, которые предлагают продвижение в различных социальных сетях, либо какие-то методики секретные в кавычках продвижения, то все сводится к следующему. Необходимо привлекать внимание к вашему профилю. То есть делать что-то хорошее людям из вашей целевой аудитории. Лайкать, комментировать привлекать внимание к себе. Но ну в вот на классниках есть еще классная возможность, это заходить в гости, это отслеживается самой социальной сетью. Поэтому вот благодаря вот этому действию вы, естественно, можете быстро и просто привлечь внимание к своему профилю. Я для продвижения профили в Одноклассниках пользуюсь сервисом GetBot, но на данный момент этот сервис стал достаточно дорогой. Бизнес версия стоит 1400 рублей. За эти деньги вы можете купить на вечно себе УК Ассердер и еще останется достаточно много денег на покупку аккаунтов, с которых вы, например, можете проявлять какую-то активность. А весь сервис GetBot как раз и базируется вот на этом действии гулялка. Перешли в гулялку выбрали закладочку настройка гулялки здесь опять же вы устанавливаете временные задержки сколько нужно оставаться на страничке пользователя опять же рекомендую для молодых профилей эти цифры делать максимально большими можете включать фильтр по каким пользователям вы хотите гулять то есть ваши пользователи будут опять же в искаться по заданным критериям если вы включаете гулять по Пользователям из списка ставите эту галочку. В это окошечко вы загружаете пользователя либо из парсера, либо из какого-то текстового документа. И программа начинает гулять именно по уже отобранным ранее пользователям. Если эта галочка не стоит, просто настраивайте критерии поиска. Программа будет искать этих людей и ходить по их страничкам с заданными вами задержками. Рекомендую поставить кнопочку «Ставить классы» и программа будет еще делать людям приятное, отмечать классы. Это дополнительно будет привлекать внимание к вашему профилю, потому что вы будете появляться не только на страничке «Гости», но еще и на страничке «Оценки». Люди будут видеть, что вы им поставили класс опять же благодаря черному списку вы не будете назойливать вы к одному и тому же человеку не сможете зайти в гости пока он находится в вашем списке уже посещенных людей очень хорошее действие вот только благодаря вот этому действию и правильно настроенному профилю вы можете спокойненько продвигаться в социальной сети одноклассники еще раз повторюсь стоимость программы даже при сегодняшнем курсе доллара Абсолютно разумное. Ну и последнее действие, это действие чекер. Это интересно тем, кто, например, уже купил много аккаунтов. Эти аккаунты через какое-то время перестают работать, если это брученные аккаунты. Вот благодаря действию чекера вы можете проверить работоспособность ваших аккаунтов. На этом такой краткий обзор программы, которая мне лично очень нравится по своему функционалу. Потому что я считаю, что Дмитрий собрал все основные действия, которые вам пригодятся для того, чтобы продвигаться в Одноклассниках. И стоит это все очень разумные деньги. Насколько я знаю, программа стоит 15 долларов. Но пожалуйста, по всем вопросам по покупке программы пишите напрямую Дмитрию ссылки на его страничку и на его блог как я уже говорил в начале, я приведу в описании видео. А если у вас возникли какие-то вопросы по самой программе, пишите, пожалуйста, в комментарии под этим видео. Программа обновляется, вот я сейчас уже работаю с обновленной версией, поэтому если вы купили программу и у вас возникнут какое-то недопонимание, как с ней работать, пишите, я помогу. Если найдете какой-то баг, пишите Дмитрию, он в новом обновлении программы естественно от него избавиться. Большое всем спасибо с вами был Игорь Черноусов Трафик наш хлеб